Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем снимать новая серия, и, как я обещал, выйдет быстро. И мы еще продолжаем думать, как это сделать. И я подумаю, может попробовать морковку? И нет. Пожалуйста, дорогие друзья, если вы знаете, как, можете мне сделать. Ну, то есть написать, что туда надо пихать и так далее, потому что я не могу уже. Пожалуйста, я устал уже. Он ну, столько тратит времени, еще я должен закончить вас. Правильно, ничего не содержит. И вы мне что-то еще не пишете, оставлять, не оставлять. Попробуйте, тут по не в принципе, он уже скончается. Ничего, там, ночью есть масляная Нет, нет, отойдите. да мне, блин, а ну шам, нужно затихать. Попробую перентать его. Слушайте, а там же мои курицы, коровки. Сколько вы ее снесли? Семь, отойдите. Вы еще снесете? Мне садил, урожай. Так, попробуем пермутацию. О, да! Нужна пермутация. О, еще какой-то аспект. А, пермутацию на Вы издеваетесь! Золото пихал уже! Черт, тебя побери. Ну что содержит драгоценность? Слава Ушла содержит драгоценность? Nice. Нет. Сейчас. Я готов все. Какой-то драгоценность и так далее. Ну так мне хочется пухать, пихать туда. Ничего, нет другого. Ладно, эмеральд так эмеральд один хороший Мираль. Не так плохо. Нет, не хватает, но у меня много содержалось. Блин, больше ничего не ма. У меня больше ничего не мая. Я не хочу читерить золото. Реально, больше ничего не мало, надо спускаться в шахту Ну, так не хочется. Нет, это быть. Не Оба эти. Ну, придется. Запомни, Робокрибер. Это ради зрителей. У -у -у -у. Опёрли. Но сначала, конечно, я взял меч. А что мне еще брать? Татуировку. Я слушаю зомби. Плосенько. А железо содержит только железо. Я лучше накопаю. Железка. Mm -hmm. Так. Это... Шахтик Лолошка, я тебе Очень все Ну что мне делать еще? Иди в шахту. Только есть один вариант. Шахта, шахта и шахта. Лучше ничего. Эх, давай, давай, давай. Водичку перекрой домой. Я не буду идти именно перекрывать, а только частицу, чтобы осталось на крайнем случае, вдруг всего доброго. пропадет? Да я шучу, не пропадет? Ну, блин, ну хоть бы золото, блин. Факелы, ну, тебе бы здесь. Э, где мы, так? Зомби! Ты меня напугал, зомби. дальше. не Супер, закончились. Что делать? Возвращаться? Ладно, накопаю этого. мышка ты уже не пугает. Можешь... Боже мой, не пугайте меня. Не природные существа. И повезло, чтобы туби Квадратная голова. Руки вверх, руки вверх. Для тех, кто читает рэп, круче всех, круче всех. пам пам румба Ладно, как раз повезло. Субтитры Никаких пещер. Не так хватает огромные шахты с дырками. Другие проходы шахт. Так. Уголь, уголь, уголь, уголь. Кстати, мне понадобится полтинка еще. На будущее, так что нужно ее рубить. А что, копать, Причем рубишь лучше. Я не могу понять суть Майнкрафта. Ну то есть берешь и рубишь лучом. Ну, а ведь можно еще и такое. Наконец-то еще расколки осколке. Нет, золото. Как я не задумался? Эй, дикер, дикер. Ой, ой. Ромба. Гумба. ромба а ромба, ромба. Наконец-то. Золото до да золото. Вот так бы сразу. Это жалят, да?